Приветствую вас, друзья! Сейчас мы с вами будем смотреть взаимоотношения между мужчинами, относящимися к земной стихии. Телец-козерок или кто у нас там третий? Телец-козерок Дева и женщина воздушной стихии Водолейчики, близнецы и весы. Также я напоминаю, что по данному раскладу могут смотреть одинокие женщины, относящиеся к любой стихии, которые уже долгое время в одиночестве, и у них никого нет и могут смотреть мужчины, которые не относятся к данной стихии, но зато у них много денег, или же они жадноватенькие итак, смотрим смотрим, что же к воздушным женщинам испытывают данные мужчины Интересно, интересно. Так, ближайшее будущее. Сейчас давайте посмотрим. Так, серьезность намерений. Угу. Видит ли будущей женой отрицательные моменты, если измены? Так, судьбоносность, отношение к семье, к браку, в принципе. Так. И вероятное будущее. Так, смотрим, смотрим. Как выглядит у нас ситуация? Ну, выглядит она у нас достаточно неплохо. форс-мажор, что-то сейчас между вами произошло. Или, был, или была ссора, или, или некие непредвиденные обстоятельства произошли в ваших взаимоотношениях, но что-то сейчас у вас слишком ровное. Причем один из вас надеется на примирение, не так уверен в примирении, в том, что его силы, его позиции достаточно сильны, но, скорее всего, с вашей стороны именно как-то так по отношению к данному мужчине не очень. Некая конфликтная, форс-мажорная ситуация. Что-то произошло. Причем похоже на то, что именно вы как-то стопорите эти взаимоотношения. Что будет в ближайшем будущем? Здесь у вас есть толчок вперед, предложение, сила, но, но, но. Видите, тут мужчина уходит, женщина идет, мужчина уходит, какая тяжесть, тяжесть. Давайте уточню, не могу понять. Или же за ним другая женщина будет. Плакать будет его добиваться, а он от нее уходит. Некие иллюзии. Иллюзии относительно ближайшего будущего. Есть определенные иллюзии. Есть ситуация, с которой вы не можете смириться. Вы ждете от него решения. Посмотрите, то слишком много фигурных карт выпало. Вообще много, как для обычного расклада. Он к вам относится серьезно, вот его карта, позиции выпала серьезно, но он как-то ленив, он, он уверен в себе, он не собирается с, не собирается проявлять никакой особой инициативы. Он такое создается ощущение, что он, знаете, так считает, что вы никуда не денетесь. Относительно того, видит ли он вас будущей женой, но смотрите, здесь выпала некая дама огненная. Вот ее он точно не видит. Лев, Стрелец, может еще и Скорпион относиться. И Овен. Здесь есть ситуация обмана. Или же есть женщина, которая пытается вас как-то подсидеть. Подсидеть. Хочет вам помешать. Хочет занять ваше место. Мужчина, конечно, очень интересный. Может быть, у него много ресурсов. И он является таким лакомым кусочком. Ну хорошо, давайте посмотрим в отрицательный аспект. Ну, человек может манипулировать финансами. Как будто бы, знаете, имеет финансовые возможности. Кому хочет, тому помогает. То есть он считает, что за деньги все можно купить. И здесь есть указание на то, что как-то ему не хватает что ли душевности, эмоциональности, чувств ему не хватает. Есть некоторая скованность, зажатость эмоциональная, бедность чувств, убогость. Относительно того, что у вас не может быть в будущем, ну, здесь любовные взаимоотношения, радость, удовольствие, вы хозяйка положения. Но также возможное указание на то, что в вашем судьбе будет присутствовать другой человек, который будет относиться все-таки к земной стихии, извините, не к земной, а к водной стихии рыбы, рак-скорпион. Человек, с которым вы почувствуете себя хозяйкой. Прочно. Прочно и успешно. Позиция жены, матери-хозяйки. Теперь по тому, как этот у нас король Пентакли относится к семье. Ну, смотрите, возможно, у него есть жена, но какое-то у него к ней не очень серьезные взаимоотношения, какие-то свободные взаимоотношения, то есть хочу-живу, хочу-не живу, что хочу, то и делаю. Ну, как-то так, очень странно. На будущее, на будущее будет вас добиваться возможные подарки, страсть, выяснение взаимоотношений. Ну, давайте посмотрим, чем же все у нас это дело закончится. Так, так, так. Работа, работа, работа. Старание, труд. Очень много усилий будет потрачено. Кто-то будет закрываться, не, не будет двери. Но в итоге все приведет к любви, к чувствам, к любви, к чувствам. Но это не близкое, не близкое. И даже может быть, это и не он. Ну вот, выпало, что может быть мужчина связан с дорогой или через интернет, может быть, знакомство. Но мужчина по своей природе император. Император часто относится к мужчинам, занимающих лидирующие позиции, руководящие должности и имеющих очень сильный жесткий характер, который четко знает, чего хотят в жизни и не боятся брать ответственность не только за свою, но и за любую другую жизнь.